За годом теряем мы близких И когда остаемся одни Душу рвет, как же были мы низки С дорогими, родными людьми И прощения уже не попросишь И не спрячешь, как прежде, глаза И не в силах задать те вопросы что дерзали так долго тебя Не делайте больно, не обижайте Понятно, не Бог, но все же прощайте, Пока есть возможность, обнимайте, любите, и это тепло Вы в душе сохраните, Жизнь не стоит того, чтобы ругаться. Обиды копить под замком Время есть, так побудьте вы рядом Поддержите друг друга во всем Ведь потом вы себе не простите Камнем ляжет на душу тоска Вы, пожалуйста, близких храните И общайтесь при жизни, друзья